Мы освободили гараж от ненужных всяких разных машин. И вот. пригнали новую, да? Пригнали новую, да. И поэтому мы пойдем дальше проходить задачи наши супер на досочке. Погнали, у нас на этот раз? На этот раз у нас налет на ПЦУР. Вы действительно хотите принять заказ на ПЦУР? На ПЦУР я готов... Цур. Uh, точка входа. Э -э, да, тут опять как всегда много всего нужного. <связывающий> Эксклюзивный контент. Дилер сидит в здании Цур. Мы пробьемся внутрь и продемонстрируем, что значит давать слово. Доставьте рецепты, заберите первое, бабки. Первое, ага. Возможно, придется спуститься. В общем, нужно Здесь найти мы способ. за бабками какими-то пойдем. Как проникнуть на базу ЦУР, под их штаб-квартирой в Сасантасе. Ага. Ну давай, садись. О, О. Это что сейчас было? О. Откуда О. взрыв? Я так думаю, это не база, ЦУР. А это? Что это? что-то другое. Разведка? Не знаю. Подстанция. Охрана. Угу. Так, грузовичок. О, поехал. Смотри, грузовичок поехал. О, нифига себе. Надо его выкрасть. Для этого мы берем и делаем вот Так. А я думаю, он вот едет ему, и тогда нажмем все это дело. Зачем? Я за руль. Надо? Я хочу рулить. О, спасибо, ну что ты его выкинул. Да, я пошел. Садись. Я не знаю, куда ты пошел. Так, а я к тебе смогу сесть? Да, могу. Так, отлично, давай. Обыщите под станцию. мы обратно возвращаемся? Да, да, да, обратно. Только осторожней, не вломи полицейским. Типа как дурачки, Башки. мы только уехали, но решили приехать. Да, да, да, да, да, да, Мы ежай, у вас ежай, забыли дальше, свои дальше, документы, дальше, дальше, дальше, которые дальше, вам не дальше, можем дальше. показать. А куда дальше? Туда проедем. Э -э все, все, все, хорош. Можно даже сдать назад немного и въехать вот туда с другой стороны. Вот направо, да? Во, еще направо. Чтоб не попадаться. О, стой, стой, стой, стой. Тихо, тихо, тихо, Я тихо, тихо. Ящики. Куда? Все, нам туда лезть придется. Ты че? Пошли. Опа. Ух ты, тебя налево. Тихо, тихо, тихо. Не ходи так шумно. Иди за мной. Всё. К вам приехали покажу. на час. Ага. Этого не трогай, он безобидный. Привет. Пока. Пошли Привет. Сюда. Хочешь посмотреть на мой палец? Иди. Сюда иди, куда ты пошел? Во! Давай, Во. фоткай! Подожди! Я позирую, фоткай! Снап! Снапич! Давай, фоткай, я позирую! Оп! Снимок отправляем! Отлично! И так же мы выходим! Пошли! Хеллоу, кто сказал? Кто сказал, хеллоу? Да вот они, вот они. О, видишь, все отлично. Так, лучше сильно не бежать, а то тут копы, а с ними шутки плохи. О, координаты так, нам, нам еще перешрут. сейчас координаты скинут. Так. Ну что, опять ты за рулем? Садись тогда. Ну да. Нам отсюда также выезжать придется. Я понял. Но потом мы -а -а, можем на свою тачку сесть. Подожди. За руль сел Понял. Ты. Ну окей. Okay. А ты э куда полез? На лестницу. <с poetic move> Садись хотя бы так. Блин, ну ты парковщик от бога, конечно. Паркурщики. Угу. Видал, как надо делать. Мы так всегда О, выезжаем задним ходом. Да почему бы и не, да? Так, но для экономии времени, я думаю, нам стоит пересесть. Давай, садись. Ну вот теперь я поружу. Теперь ты за рулем. Давай. Двигай. Что творишь? Что творишь? Стой, паркуйся. Так, вон наша дверь. Ну куда? Это кто был? Это я был. Вот она дверь, фотка ее. вот она, вот она, я знаю. Сейчас мы ее отснайперографируем. Так тебе фоткать надо, а не снайперить. Бедная моя тачка. Что он с ней сделал? Садись уже. Сейчас, подожди, я Оки все запущу ты. иди ты нафиг, поехали. <свht> Газует <свht> Где мо крыло, скажи мне. О, вс. Ну, значит, да? все Ура, мы нашли вход!